друзья всем привет я сегодня с лайфхаком на канале видите вот это вот скоба она продается в различных магазинах крепежа ну где продаются болтики всякие метизы в общем одним словом Эта скоба стоит 14 рублей она предназначена для натяжки каких-либо тросов крюков подвесов там ну, растяжек, распорок разных. Ну, типа карабины Она недорого стоит, 14 рублей. Это я приобрел. И вот эту вот скобу можно применять не по назначению, не по прямому назначению. Смотрите, нам понадобится вот такой вот болтик М10. Простой болт. Также продается везде. 2 рубля. Также он у всех есть в наличии. И смысл какой? Лайфхак этого. Это... С помощью вот такого болта и с помощью вот такой скобы вот это вот убираем. Здесь не полная резьба, а здесь полная. И просто вкручиваем, он подходит точно так же. Смысл в чем? Смысл в том, что это получается миниатюрная микро струбцинка. Без всяких доработок можно сразу где-то применить. Их можно прикупить себе, ну, рублей на 100 сразу штук 10 и бывают такие моменты, что приходится, вот смотрите, я на примере хочу показать, вот пластина, ну и вот такой брусок первый попавшийся, я нашел. И вот бывают такие моменты, когда надо прижать по всей плоскости где-то какой-то материал, ну по толщине, естественно, вот этой скобы по ширине, чтобы входило. Ну даже две дощечки, допустим проклеить если да сейчас я вам покажу смотрите вот вкручивается просто вот в это штатное место болт и вот так вот это зажимается дело вот и все без всяких доработок я видел в интернете какие-то еще другие доработки с такими скобами ну и вот она достаточно плотно кстати придавливает да, то есть можно ключом дотянуть можно вообще протянуть можно вот так по всему периметру вот таких скоб везде наставить так вот я видел в интернете ну доработанные вообще до невозможности вот такие скобы вряд ли кто-то этим будет заниматься там из вас но вот на скорую руку вот такой вариант есть да? стянуть сделать вот так вот где-то прихватки, на ширину, опять же, на размер вот этого вот, на размер этой скобы. И вот доработки в чем состоят, вот сейчас я немножко сумбурно все, да, хочу быстро, опять же, вы же хотите быстро. Подтачивается просто вот эта плоскость, утончается болгарочкой, диском вот здесь вот, Уже? вот так вот проточить. Ну и можно вот из этой, из этой петли ее сделать как бы, видите, она такая закругленная, ее можно плоскую сделать. Ну и здесь чуть-чуть подточить, ну тем самым резьба она не повредится, но зато расширится вот здесь вот расстояние, то есть ну можно проточить и все, и вот у вас трубцинка, вот такая вот, меньше 20 рублей цена, вот стягивайте Плюс еще вот вот монетку кто-то ставил, шайбочку какую-то, да. Ну можно где-то что-то вот, ну также для увеличения плоскости там какую-то прокладочку кругленькую, плашечку положить ну и стянуть. Можно вот смотрите совсем тонкие какие-то вещи стягивать, можно толще. Ну, вот такой вот лайфхак. На моем канале я стараюсь какие-то полезности проецировать для всех, для вас. Так что подписывайтесь, не теряйте, комментируйте. Делитесь видео, ставьте лайки. Всем пока!